Живущий на земле, душе моя оплакайся, Перство в гробе не поет, Прегрешений не избавляет, Вот запи Христу Богу, Сердце вече греши, прежде даже не усудишь меня, Помилуй мя. Доколе, душа моя, и при грешении, прегрешении, Доколе, покаяние покаяния предложением, Прими его уме суд грядущий, и его запеку Господу. Сердце вече согреши прежде, даже не осудишь имя, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! На страшном судище без оглагольников обличаются, без свидетелей осуждаются. Книги босовестные разгибаются, и дела сокровенные открываются. Прежде неживо, но всенародно позориши испытать, Я же мною содеянная, Боже, очисти меня и спаси-мя. И ныне преснои во веки вековыми. Недоразумеваемое и непостижимое, владычицы Богу благодатная, Судья, но я о тебе страшное таинство. Не обнять не могу, родила и сиплот ее обложен ноготь чистой крови твоих. Его же чистая я, как сын на Моли и спасти вся поющая.